У наших танкистов особое ясать, они не привыкли нигде отстаять. Отважные люди, упрямый народ, одна им дорога к победе вперед. Знай, верни, на удар мы ответим, так что мы вам никогда не забудем. Не было нет. Не будет на свете, силы такой, чтобы нас победить. Не было, нет и не будет на свете, силы такой, чтобы нас победить. Мою мы по труду второму найдем, Любой бурелон мы пойдем на пролом. Никогда не забыть Не было нет и не будет На свете силы такой Чтобы нас победить